здравствуйте здравствуйте сегодня у нас 30 июня 2017 года 127 дней до новой исторической эпохи в студии зеленин константин и немчинов андрей так уж вышло всем наверное интересно узнать что у нас произошло много вопросов, много интриг вокруг этого, но все хорошо. Мальцев Вячеслав знает историю, знает, чему меня учит и как в девятьсот семнадцатом году Ленин уехал в Шалаш на разлив, так и Мальцев в девятьсот семнадцатом году уехал в Шалаш на разлив традиции не меняются не меняются история цикличная история идет своим чередом власть у нас показывает свою неспособность как и уже показывала а народ свое нежелание жить уже в такой ситуации да и поэтому все своим чередом он безусловно выйдет просто там шалаше еще не доделали интернет буквально сейчас тянут его так что, может быть, в понедельник будем сильно стараться. Он, собственно, персоной выйдет, и все вам расскажет и покажет. Да? А мы сегодня расскажем про новости, да, которые да. очень яркие и интересные. Наверное, расскажем. Не знаю, конечно, нас с нас аналитики как. Ну, в любом случае, у каждого из нас есть свое видение ситуации, свой эксклюзивный взгляд на происходящее во внутренней нашей, так сказать, политике и во внешней политике. Поэтому попытаемся с вами вместе понять, что у нас тут сейчас происходит, как нам жить во всех этих обстоятельствах, каждый день меняющихся с неумоверной скоростью, вот и поймем, может быть, э, в каком направлении двигаться дальше. Да, Эдик тоже у нас шалаше. Я не накурился, я не курю. Хотелось бы вот рассказать о капризах природы. Мне сказать я сегодня кратце прочитал на самом деле не не было времени у меня обратиться к новостям но ну, я могу тебе помочь два человека погибло за два последние, последние два за вот за первый день начала вот этого циклона который пришел в москву одного мужчину 67 лет убила молнией прямо на месте чего себе и другого мужчина также убило молнией, то есть двое от молнии уже пострадали. А остальные 9 человек в тяжелом состоянии находятся, кто-то был в автомобиле своем, и его придавило деревом, кто-то просто шел по улице и также был ушиблен веткой дерева. Так их с летальным исходом? Нет, эти пока 9 человек, еще пока за них врачи борются, за их жизнь. и В их числе еще женщина, тоже пенсионерка около 60 лет, тоже получила тяжелую черепно-мозговую травму. Вот. Причем сейчас вот такую ситуацию даже я услышал летающий вертолет. Мне так не могло показаться. Вот я пока ехал на эфир на, над Можайским шоссе и летал вертолет. Каким-то странным образом он там умудрялся летать. Вот в чате пишут петиция Трампа. Да, действительно забыли сказать о том, что просим вас, ну, на самом деле уже Тенденция такая подписей мы не успеваем насобирать. И за границу нам не поможет, что называется. За Лешу нас собирали 15 тысяч подписей всего. И 130 тысяч подписчиков. Это очень плохо. Это вот как раз-таки к тем ребятам вопросы, что видите, которые говорят, что уже пора, пора какие-то действия, хватит разговаривать. А вот ну не хватит. Ну, это mm -hmm. вот одно из действий, которое можно было сделать вполне реально, никуда там особо не напрягается. Общество не еще не делать. готово, общество еще терпит, еще, как бы не прискорбно это звучало, смазывает. Ну, вот 15 тысяч человек приняло активное участие в поддержке Алексея Политикова. Может быть, конечно, он не публичная персона, может быть... Нужно было как-то что-то, может быть, что-то мы неправильно сделали, может, ну, безусловно, да. Мы, мы как всегда, все неправильно сделали. С позиции тролля особенно. Ну вот, за Лешу подписали 15 тысяч. Угу. Ну, сейчас вот э, соратники из других, если так можно выразиться, протестных сообществ. Тоже думают о том, как э, больше информации распространить не только о Лёше-политике, но и о остальных э, пострадавших, э, узников совести, которые у нас теперь тут э, в России уже больше двух тысяч насчитывается. Э, недавно, кстати говоря, был совершенно ну, великолепный, я бы так сказал, спич э, или выступление. И... и Динара Идрисова Который объявил в Питере Сухую голодовку, Когда его как правозащитника Задержали И припроводили в Спецприемник И он там провел больше 10 дней Но так как человек Уже давно Занимается политической сказать, Защитой и юридической Деятельностью он очень хорошо умеет излагать свою позицию и вот недавно совершенно защищал одного из активистов ну, гражданских активистов, так можно сказать которые в числе многих были задержаны, как и в число многих, были задержаны в Питере на Марсовом поле и на суде Ильнур просто шикарно высказывался в адрес судьи и прямым, прямым текстом говорил, что это совершенно Варварская и не правовая система, что судье надо серьезно подумать о том, чтобы сейчас в данной ситуации воспользоваться шансом и дать самоотвод и не участвовать в этом произволе. То есть он ей говорил прямо это в глаза и у судьи ничего не оставалось, как отупив глазки, скромно там пытаться что-то себе бубнить под нос, какие-то формальности, но она явно понимала и понимает ситуацию. Вот не знаю, насколько, какой результат этого суда был. Можно, кстати, посмотреть, опять же, на ресурсах в Фейсбуке, там была прямая трансляция этого суда, и посмотреть, как вообще надо себя вести в таких ситуациях, потому что мы, ну, многие привыкли, что в этой системе представители исполнительной власти, они якобы им можно все, на самом деле нет и, и они прекрасно понимают что вся их деятельность она противозаконна, поэтому они только надеются на то, что люди будут покорно слушать, внимать и молчаливо соглашаться молчаливо соглашаться не надо и биться за свои права мы имеем полное право у нас на защите стоит конституция, которую у нас еще к счастью никто не отменил в стране Хотя, в общем-то, пытаются всеми силами ее сказать, не замечать. Но мы можем апеллировать к этой конституции и смело отстаивать свои права. И таким образом, вот эта система, она же состоит в первую очередь из людей, таких же, как и мы. И это не роботы, которые выполняют какие-то механические сказать, действия. То есть, это люди, они точно так же начинают надламливаться внутренне, они, они понимают, с каждым вот таким отпором что их судьба не самая так сказать радужная будет в ближайшее время поэтому мы чисто психологически морально если будем четко понимать что наше дело правое мы так сказать нам правда на нашей стране и везде на каждом шагу это доказывать мы можем переломить потому что в любом случае мир и все сеть вся системы состоят из обычных людей которые из каких то со, своих соображений пошли в эту систему кто-то ради денег кто-то из страха кто-то по глупости, но в любом случае они э, люди и тоже думают. И когда они будут думать более, э, в более правильном направлении, мы можем это все изменить. Да. Вернемся к новостям. Mm -hmm. Россия отказалась платить взнос в бюджет Совета Европы. Ну просто нечем платить. Отказывайся, не отказывайся. очевидность да. Такая прямая. Зависимость. А вот Путин продлил контрсанкции против Запада. За 2018 года. Что вот понимали вы, да? Вот эти вот продовольственные все. Эмбарго, санкции, давление продуктов бульдозерами. Все это не обама придумал, не Трамп придумал, не там Меркель там Саркози какой-то продовольствие запретил возить именно Владимир Владимирович, наш глубоко уважаемый. Логика здесь вообще непонятна. Не, ну понятно, чтобы через свои каналы какие-то, чтобы свои бизнесмены талантливые, 18-летние, получали сверхприбыли. И, конечно, они ему выгодны. В чате пишут, Андрей, показывается. Костя, прокомментируй ситуацию с артподготовкой инфо. ХР, игнорить. По тебе видно, что ты прочел это в чате. Иван Климов. Да, Иван Климов, я прочел это в чате. Меркель и Путин обсудили повестку сами тоже 20 в гамбурге что ты думаешь на саммите будет да мне кажется как обычно мы увидим постоянно видео ролики где путин как-то сидит чуть ли не на отшибе а особо так на него ты думаешь он вообще поедет туда ну Вероятность, конечно, есть, но малая, потому что настолько он себя, похоже, дискредитировал э, в глазах всей, так э, сказать, вот этой вот политической общей мировой элиты, что мало кто вообще, я так понимаю, жаждет с ним общаться. Ну, потому что он, по, по сути, совсем послаться а вот успел. Когда вижу вот эти вот объявления, все, сами те же 20 в 2017 году, я вспоминаю, есть такой карикатурист, очень талантливый Елкин. И он все время рисует Путина с гусями и типа га га га га ну типа путин га га я вот думаю что это будет да потому что действительно него уже составлено столько материала для гагского суда что вряд ли он будет рисковать здесь я тоже слышал что захватили этого грушника их там нету в плен то есть как бы и ну и как всегда россия говорит их там нету это он сам там по собственной воле отказываются от солдата от солдата отказываются, ваша родина от вас откажется да, таких случаев, к сожалению, мы читаем очень много в новостях, когда в регионах несчастные матери пытаются каким-то образом вернуть своих неродивых сыновей, которые уехали или по невидению или по указанию своих начальников там, командиров, уехали и попали в плен на территории Украины что, конечно, у них судьба очень печальная. То есть, их никто не хочет официально забирать оттуда и вообще говорить о том, что кто-то там есть. Ну, все время риторика такая, их там нет. Вот. А несчастные матери, они, конечно, не знают, кому обращаться за помощью, потому что у них дети, это их дети родные, и они за них готовы там okay. жизнь положить. Но вот Родина не спасает таких причем мы, мы видим массу других примеров, например, те же американцы, они э, хоть такая национальная нация, да, но если вдруг, не дай бог, э, гражданин Америки попадает в какую-то передрягу в другой стране, он смело и с гордостью говорит, что я американец, и за мной приедут, и меня спасут. Но ну, это как вот есть э, у э, десантиков, девиз своих не бросаем. Вот они своих там не бросают нигде. Как бы Америку там не ехали, в общем-то, на, наши пропагандисты, но вот в отличие от Америки, у нас в России другая ситуация. Пишут, где Мальцев, вы его спрятали, чтобы поднять его рейтинг в информационном мире? Мальцев такая, колпачок от ручки, мотокрасов в карман. все тихо, тихо, тихо спрятали. Ну, смешные такие. Мы его не прятали. Во-первых, он самостоятельный, персона. И если можно применить термин, что мы его спрятали, то, скорее всего, он спрятался сам, а не мы его спрятали. И никуда он не прятался. И в, в прямом смысле шалаша, то есть конспирацию какую-то, какой шалаш что за глупости, ну, обычный шалаш такой, знаете, с... Из веточкой листьев, с чугунком и костриком. Да, ну, вы знаете же, где скрывался, не скрывался, а где ждал. Часа X Владимир Ильич Ленин. Вот собственно там, вот смотрите, Google открывайте, Google карты там есть этот шалаш, наверное. Ну, и точнее, ну, он наверняка есть, просто я думаю, что может его видно. Вот интересная новость. Трамп призвал страны ответить санкциями на ядерное испытание КНДР. Вот не видишь, хотят еще санкции против КНДР? Я не знаю. Сена не предать толстенькому или овес может быть? Я бы, вот сказал бы, пожалейте, пожалейте корейцев, не доедают, ребята. Если посмотреть, есть фотографии в интернете, посмотреть э, фото, фотографии там с высоты птичьего полета Кореи, то где южная Корея, там все светится ну, огнями то есть, яркими, да, да. то есть там все видно, улицы прорисовываются, дома где северная, там такой мрак, тотальная экономия всего. Да, есть еще видео забавное вот по поводу того, что освещение алтайский житель на Запорожье сюда ехал владимир владимирович на святейшему сказать что бояре-то подставляют его он не знает же об этом его не пустили сюда и вот он там на видео ну посмотрите я не знаю как он называется очень забавно говорит что в городах не хватает освещения нет дорог и он там глушитель презентует от волги что какой-то ну, я не знаю зачем путин глушитель а ну хотя у него есть волк он же. Да, любитель ретро-каров. Э -э, ретро Рашенкаров. каров. Ретро, <laughs> ретро -каров. Да. Но Трамп очень сильно заточился на КНДР, что пишет, что у него кончилось вообще терпение. Э -э, видно, как э -э, этот, Ким Чен-Ын э -э, сильно всех напряг своими, э -э, своей любовью к э -э, красивым фейерверкам. Непонятно, куда он отправляет ракеты постоянно и, конечно, главы других государств совсем не рады этому аспекту. И в ближайшее время, наверное, мы будем наблюдать серьезные, серьезную напряженность, если, конечно, Корея будет готова таким ответным мерам. Дуров согласился, вот еще тут такая новость интересная, он все-таки согласился дать возможность зарегистрировать Телеграм в Росреестре, но с оговоркой, что данные своих пользователей он не предоставит всем спецслужбам, которые так жаждут заполучить эти данные. То есть, пожалуйста, типа регистрацию можно, мы готовы, а вот все остальное нет. На самом деле достаточно интересно, зачем он идет на какие-то сделки там с Росреестром. Может быть, игра, может быть, играет с ними в кошки-мышки, потому что я так понимаю, что он заявлял, что ни одна спецслужба ни одной страны не может обнулить телеграмм, потому что он именно так и создавался, чтобы никто никак не мог воздействовать. И более того, он говорил, что при каком-либо воздействии со стороны российских там, рост или кого-то бы то ни было, он выложит на американские серваки все это Дело по поводу переписки там и между ФСБшниками и между силовиками, то есть, ну, российскую именно переписку выложит на серваки США. Ну, то есть ему, ему есть что ответить на такие, так скажем, ну, да, угрозы. Да, я на самом деле, как как бы сказал Вячеслав, надо больше информации, но мне кажется, что не пойдет Дуров на там сделку. Выложить. То есть там у каждого слоя закрытая ячейка. Там нельзя предоставить данные. Он так устроен. То есть это технически невозможно, в принципе. Hmm. То есть, это весь смысл. То есть, он изначально создавалось так, что... Ну нельзя, вот он, он это не книга, которую hmm. можно открыть. Это как у каждого индивидуальный код. Он в этом, в этом весь смысл. Поэтому как бы вот он зачем может это говорить, действительно, вспостеть. Я согласен, непонятно. Ну, него... ну какая-то игра. Потому ну, что если... может, может быть, ему просто сказали, что слышно, ну, давай как-то скажи, чтобы мы лицо не потеряли. Mm. Или э, другая какая-то, может быть, ему наоборот сказали, что вот ты должен, вот мы тебя тогда-то вот, вот то то тебе сделаем. А ты скажи уж, пожалуйста, как-то, может, не знаю. Дайте славу в записи, без него не так. Дадим мы, дадим в прямом эфире. Точнее, он сам даст вам себя в прямом эфире мы... немножко терпение сейчас наладится сказать, техническая поддержка и тогда можно будет увидеть. ну и да все. и вы как бы понимаете что есть э, какие-то обязательства там мальцева хунты там, народного дома то есть ну, мы просто выполняем эти обязательства и все давая кому-то тот же самый ну, что называется, глоток свободы. А вот в России перенесли срок перехода на использование электронных ПТС. То есть они, я так понимаю, выделили опять денег из бюджета на то, чтобы... Мне вот интересно, они от руки разве записывают эти ПТС? По-моему, все печатают на компьютере. До сих пор да, была у них база электронная всегда. И как бы в чем проблема, вы подключите ее, грубо говоря, к интернету и, и считать, что они там электронные ПТС? Абсурд. Абсурд. Ну, деньги же надо куда-то реализовывать бюджетные. Ну и каким-то образом хотя бы объяснить. Ну, ребят, ну вот мы стараемся, переносим. Берем, берем пилим, как, пилим, но ну, сроки двигаем и двигаем, да, но ну, вы не беспокойтесь, может быть, когда-нибудь и до вас дойдет что-нибудь от больших наших пирогов. Ничего не дает, не катайте. Расскажи, как вы тут без нас? Ну, люди, конечно, беспокоятся, потому что Слава, у нас центр протяжений Вячеслав Вячеславович такой Ну, понимаете, это его передача, его канал. Да, поэтому. И столько лет он его поддерживает своим присутствием. Конечно, сложно, когда вдруг неожиданно все прерывается на какое-то неопределенное время. Поэтому, естественно, понятное беспокойство людей. Но это еще один шанс понять, что мы все здесь не привязаны к какой-то конкретной личности или персоне, потому что все режимы в любых, так сказать, политических, при любом политическом строе чаще всего строились на, вокруг какой-то одной личности. И если там эта личность куда-то исчезает, то все, значит, люди потерянные, как, сказать, на ощупь начинают там беспокойно искать, что же делать. Вот это как раз такой Шанс понять, что каждый может сам для себя решить, как ему действовать, потому что в любом случае понятие народовласти подразумевает, что люди сами... Как-то объединяются сами, находят друг с другом точки соприкосновения, взаимодействия и приходят к правильным решением. И не ждут, когда это правильное решение кто-то там сверху им спустит и скажет ребята, вот я решил, мы так будем действовать, нет? Пишет. Передайте привет вячеслав Мальцев. Вот Вячеслав Мальцев наверняка нас сейчас смотрит. Вячеслав Мальцев, вам привет. Сейчас мы посмотрим, сколько у нас человек. А мы не посмотрим. Да не можешь валать посмотреть, сколько у нас человек рисует YouTube в онлайне. Uh -huh. Сколько нам, нам примет, приметов передать. Сколько вешать в граммах. Uh -huh. Эдик тоже налаживает эфир шалаша вместе с окунем Поэтому 38 3800. Ну, достаточно. Достаточно для нас, скажем так. <смех> вот все 3800 соратников передают Вячеславу Мальцеву привет. И мы вот. присоединяемся, конечно. Да, же. безусловно, присоединяемся. Интересная новость. Профильная рабочая группа Госдумы выбрала текст присяги для вступления в российское гражданство. Представляешь, что в голове у людей? Ну, это копирка под то, как раньше у нас строились всякие общества комсомольской организации, пионерской организации, там должны было какие-то давать клятвы, присяги. То есть таким образом можно людей. И так интересно собирать. написано. Распространение клятвы на обычных граждан и тех молодых россиян, которые впервые получают паспорт, не планируется. А для кого они клятву-то придумали? Видимо, для родителей этих молодых россиян. Хотя у нас, я так понимаю, человек может голосовать в стране уже начиная с 16 лет вот абсурд вот, да на самом деле только сейчас уйдет новость даже не, не успелось мне подумать про нее ну вот вы может быть слушали эфиры эхо москвы где у нас голосование прошло как, ну какое-то голосование у кого-то у нас у тех же самых загадочных сталин набрал больше всех процентов и мальцев по этому поводу сказал что сталин конечно же лучше путина Потому что сталин умер поэтому вот. да ну у, у него есть преимущество у володи все как бы впереди то есть может быть он выйдет в ближайшее время прямо вот на первое место ну вот была еще тут недавно новость которая может быть сильно затронула людей связанных с юридическим так сказать, аспектом жизни, но вот некий такой известный юрист и адвокат Генри Резник решил покинуть свое учебное заведение, там где он занимается преподавательской деятельностью в Академии юриспруденции, в связи с тем, что там был повешен портрет Сталина. Вот. И он решил, что вот... Находиться памятная в ст... доска. Да, памятная доска. В стенах такого заведения, где висит портрет человека, на чьей сказать, совести миллионы загубленных жизней он не может. То есть, это очень долго обсуждалось и муссировалось в разных СМИ. Вот. Но сейчас такая ситуация, что люди действительно делятся на тех, кто еще трезво и здраво с позиции здравого смысла и совести оценивать весь абсурд, происходящий в нас вот, во власти, да, и все, что оттуда распространяется на людей. А кто-то вот выбирает другую позицию, то есть готовы еще мириться с этим. И тех людей, которые не согласны, станут все больше, причем в разных совершенно так сказать, прослойках общества. Поэтому вот Сейчас есть четкое понимание, что общество может или расколоться, или наоборот объединиться вокруг каких-то идей. Ну, идеи то, что пропагандистские СМИ постоянно навешивают людям, уже никому не. Ну, большей части общества не интересны И тут уже идет борьба за, за умы людей. Ну, вот Вячеслав, Вячеслав все время там, сказать, упоминает о том, что у него мистический склад сознания Хотя в общем он человек суровых, суровых взглядов на жизнь Но при этом часто обращается вот к таким необычным явлениям Опять же, вот, то, что было связано с привозом мощей Николая Угодника в Россию И тут начались катаклизмы и теперь вот мы видим, что даже на центральных каналах проходит информация о том, что необъяснимые, необъяснимые природные явления начинают будоражить в Москву и вообще всю Россию. Я бы от себя мог добавить, что тем того, что наши мысли и наши так сказать, чаяния, да, они непосредственно влияют на ситуацию в природе и чем больше у людей каких-то недовольств тем вот больше мы увидим такое отражение явно в природных явлениях то есть тут были разговоры о том что в августе этого ближайшем августе прогнозируют ученые из исследовательских центров наса то есть не какие-то там ну, сказать последователи чумаков и э, кашпировских а именно вот ученые в нас говорят о том что э, в природе будет э, э, на солнце будут какие-то странные катаклизмы э, которые могут вызвать двухнедельное затемнение всей кстати, атмосферы земли то есть земля по по их мнению погрузится во мрак вот такое было, бывало, очень редко, и что-то вот такое происходит, это очень странно. Ну да, на самом деле, вот с этим наводнением, говорят, 87 лет опять назад было такое последний раз. Ну, и как бы и лето-то холодное. Помнит кто-нибудь такое холодное лето? Я, конечно, не говорю, что я сто лет прожил, но я, честно говоря, не помню. Да даже фильм по этому поводу был прекрасно снят, где сыграл свою последнюю роль Папанов, наш гениальный актер совершенно фильм так назывался Холодное лето 53 года. То есть это как раз Я думаю, что оно все-таки было не такое холодное, посмотрев прогноз. У нас это с... лет холоднее. У нас сейчас уже середина, до конец уже, да, получается, до шестого 30 числа, уж конец июля. Должна быть по сути жара неимоверная. А было на один день, да, теплый. Да. За все время. Это же Хотя я, кстати, посмотрел по ближайшим областям трава поднялась, как бы, я думаю, коз хороший. Все-таки с молочком мы останемся, если так можно сказать. Хотя они делают сейчас свой не при помощи коров, при помощи пальмы, но тем не менее. что новость такая опять убила сил ну вот по поводу Бориса Немцова убийство Бориса Немцова недавно официальная была информация о том что наконец таки были официально признаны и заказчики и исполнители его так сказать, этого преступления и они получили с свои уголовные срока по этому поводу Но... Мы, конечно я думаю что правда настоящая вскроется после того как режим падет потому что все как-то очень запутанно все как-то очень странно и я считаю что этот суд это просто ширма что ну, фантазия то есть на, на, нашли каких-то людей договорились с ним о том чтобы они ответили там за какие-то поступки то есть говорят что чеченцы в спину не стреляют если это чеченцы то есть ну, очень много вопросов на самом деле я думаю что это все надо будет пересматривать потому что это абсурд такого быть не может просто ну вот опять же хочется вспомнить про ту мощнейшую информационную атаку на сказать преступников, да, которые в Чечне занимались убийствами и репрессиями представителей ЛГБТ. Я как раз хотел вот по этому поводу немножко порассуждать, потому что мы видим, что помимо вот этих вот представителей ЛГБТ в России сейчас подвергаются не менее, я так думаю, жестоким. Репрессии очень большое количество людей, высказывающих свое несогласие с, с действиями правящего режима в России. И мы не видим такого резонанса, как, например, вот был этот резонанс по поводу репрессии на ЛГБТ в Чечне. И мне вот странно, почему у этих ребят во всем мире есть желание выступать всеми способами. То есть они поднимают шум в прессе, они выходят с митингами, пикетами, какими-то акциями. То есть это такая волна, которая начинает захлестывать весь мир. И естественно люди реагируют даже те которые не вообще не смотрят телевизоры и не сказать может быть даже не особо пользуются интернетом но они реагируют очень живо а вот по поводу сказать, политических сказать, заключенных и вообще тех кто пострадал от вот этой вот ситуации у нас вот в мире почему-то такой такого резонанса нет я пытаюсь понять, в чем причина, почему вот ЛГБТ, казалось бы, да, столь сказать, преследуемые, они могут друг за друга там вставать? Не, ну достаточно мощно лобби, достаточно мощно. То есть ребята, они слаженные ребята, они друг за друга, ну или там девчата, или там, а ну я не знаю, как это. Ну, наверное, все-таки люди, да? Две ноги, две руки. Молодцы, мы 130 тысячами в большинстве своем натуралов, да, не можем собрать 100 тысяч голосов. Подписи, да, всего лишь подписи, да. А эти ребята там, в общем-то, бомберы. Начинаются бесконечные договорки, что Госдеп там, жидомасоны опять какие-то, что мы лучше сами освободим, да. Алексей, да сиди, потому что забыли. Что и, и я ни к чему не призываю, но вот люди пишут, причина проста, они кричат на каждом углу. Так вот, действительно, они кричат на каждом углу, и это работает. Да, вы стоите и сидите дома. Под, э, я не говорю конкретно про вас, а я про большинство населения. На кухне, с женой, за стаканом, может быть, за стопкой. Я где-то на 905 -го года читал стихотворение Чуковского Корнея про тараканище. Там такие строчки есть. Не стыдно вам, не обидно вам, зубастые, выклыкастые Ну вот, да, у нас, конечно, в стране понятное дело. Вот тут по, по чату можно понять, что вот люди так достаточно жестко, так сказать, от, а, реагируют на вообще тему ЛГБТ, и это понятно. И она не да нет, здесь не, не... вопрос там ЛГБТ, не ЛГБТ. Здесь не в этом стоит вопрос. А здесь вопрос стоит, почему какие-то сословия, какие-то какой-то пласт определенный... Могут за себя постоять. Да, да? берут и отстаивают свои права. А какой-то пласт другой, который, ну, мужики, силища, там дух, суровые, да, там, крутые, не могут. Сидят и... Засунули. Вот эти вот ребята, которые. Один орган в, в другой орган. Да, которых так не любят, по сути, во многих странах, да, их, в общем-то, не, не особо где привечают. И это может быть нормально, потому что, конечно, с точки зрения нормального сказать, построения семьи это ну, не всем нравится, но при этом они, хоть и в меньшинстве, готовы за себя биться. Вот. Не хочу их там хвалить или что-то. Просто вот как противопоставление. Опять в Госдуме выбрали текст. Вот тоже интересная новость. Инвитро приостановила прием анализов в России, Казахстане и Белоруссии после кибератаки. Перед тем, как нам покататься по стране. Нам позвонили с Роснефти и сказали, что Роснефть вся заражена этим вирусом компьютерным. Что центральный офис лежит, это было... Понедельник, что ли, это был? Центральный офис лежит, регионы все лежат и излечением не пахнет. То есть они так же, как и какая-то до этого компания а как бурхан наш бурханыч uh -huh. сэкономили на майкрософте и собственно их поразил этот вирус и я думаю что последствия не заставят себя долго ждать потому что с ним справиться не может даже бурханыч и еще такая новость перед нашим отъездом сейчас тут вспомнил надо было обязательно про нее сказать потому как мы ее обсуждали с мальцевым во время пути значит google был э, оштрафован судом. Я сейчас в памяти пытаюсь это восстановить, поэтому могу ошибаться вы меня поправьте на 2,5 миллиарда долларов. За якобы это антимонопольным европейским судом. То есть признали его монополии в том плане, что при определенном запросе на первой строчке выскакивают партнеры Гугла. Ну, то есть они как-то доказали что это не именно популярность да, приложение там или ну партнеров грубо говоря а это именно якобы какая-то цифровой какой-то код который google сам настраивает я конечно понимаю что это скорее всего что так скорее всего что google настраивает google дает возможность вы там пошляйте мне денег или как-то делитесь со мной, и вы будете на первых местах. То есть это, это рынок, вы чего хотели. Сейчас вот мы видим, как информационный мир начинает бороться с капиталистическим устроем. То есть вроде бы все тут логично. И я, у нас была даже версия того, что вот этот ФАС, он, то есть антимонопольный комитет вот этот, был создан монополиями. То есть, когда монополия начинает как-то подкусывать кто-то с какой-то стороны, какую-то монополию, вдруг тут включается фас и говорит, ай-яй-яй, там нельзя, то есть защищает. И Мальцев сказал, что они, безусловно, заплатят, но заплатят не больше, чем платили. То есть, мы посмотрели на тот момент в интернете, опять-таки я могу ошибаться, потому что это давно было, относительно давно, порядка 200 двадцати двухсот сорока мальцев сказал тысяч миллионов миллионов Миллиона, долларов всего, да. ну посмотрим то есть надо ну то есть даже здесь новость. их жадность она им сыграла э, сказать плохую э, э, сказать, ну службу. как бы ну а что будет если они не заплатят вот сидит такой google да такая международная корпорация там на mm. шести континентах находится бюджет там в несколько раз больше там какой-то территории российской федерации государства российского и тут сидят, говорят, ай яй яй яй вы монополисты. Они сидят и. ай яй яй яй мы монополисты. Ну и что? Ну что с ними можно сделать? Ничего. Они вообще где? Нигде. Они везде. Они вообще кто? Они нолики и единички, понимаешь? Как их ловить, как с ними бороться? Это.. Грубо говоря, они вообще позволяют с ними разговаривать только потому, что они сами этого хотят, понимаешь? Уйди сейчас все инженера там на в тень там в этот через vpn сервера к этому интернет подключаясь и вообще непонятно кто таких уголов где никто не скажет террористическая организация google до абсурда все доводят и вот по поводу in то есть также видим что на самом деле попал в москве это наверное один из Лучших центров по анализам, то есть это быстро, это, ну не скажу, что очень дорого, но это платные анализы, безусловно, и это доступно, то есть они буквально в шаговой доступности, и так у нас должны государственные анализы работать, именно бесплатные, да, что называется, за которые государство платит. Это в доступность, то есть может и мама беременная, и мама с двумя детьми, в том числе и грудничком дойти обязательно. Это, это вообще прям, ну прям реально рядом во дворе и все как бы сдать все, что нужно. То есть я не знаю нагрузка возрастет на государственные учреждения, они и без нагрузки не справляются. Да, сейчас еще будет хуже у людей меньше еще возможности заниматься своим здоровьем. Опять-таки поднимут удлиняться удлинятся очереди. То есть, ну, аля, совок. Кто туда хотел в СССР, вот, пожалуйста, возвращайтесь потихонечку в СССР. Только получайте 10 тысяч рублей, минимальная оплата труда, а всякие шувалы вывозят своих собачек. и тулей вы лечится в швейцарии в германии а вы пожалуйста да стойте в очереди вы этого хотели но ну, вам, вам так легче ну думаю что те кто э, смотрит э, эту программу да скорее всего конечно они то понимают э, что ситуация не, невозможно так дальше э, терпеть э, но вот если бы, конечно те люди, которые находятся действительно в зомбированном состоянии, потому что такие деньги, вот помимо того, что они не заплатили за Google, они заплатили за пропагандистские СМИ. И у нас там есть такие звезды, сладкоголосые, которые умеют, я думаю, не хуже там, Кашпировского воздействовать на сознание людей. Вот, и люди действительно начинают в это верить. Потому что есть определенные законы физиологии. Если человеку 21 день вдалбливать какую-то одну идею, то на 22 день он с ней согласится. Даже если он считал ее до этого полным идиотизмом. То есть это работает, как раньше были институты, которые занимались изучением, как правильно управлять сознанием людей. И я видел таких специалистов, они совершенно уверены в том что они он один например, может там, направить 100 200 там 500 человек в любом направлении как какой он захочет зная определенную механизм психологии людей анекдот вспоминается сидит подозреваемый в кабинете следователь следователь достает из сейфа нож и говорит подозреваемый вы узнаете этот нож Конечно, я его узнаю, следователь, там, секретарю или кому-то. Да, быстрей, быстрей, пока он согласился. Он такой, вы мне уже его целый месяц показываете. Так и вот здесь, да. Ну да, через месяц уже можно согласиться с чем угодно. А тут сколько лет уже, да? Да, мы все знаем, вы месяц об этом рассказываете. Уже можно и согласиться. Причем это называется механизм окна Авертона, То есть, когда в обществе надо вбросить какую-то идею, причем, ну, вот такие же идеи, связанные вот с, с, с ненавистными всем ЛГБТ, к примеру, да, в Европе вбрасывались достаточно долго, и, и сопротивление обществу общества было сильное, но через какое-то время люди начали это при, принимать на веру, и теперь вот это стало на законодательном уровне, сейчас вот в какую-то, ну, почти в каждой стране уже европейской принимаются официальные законы о том, чтобы там дать возможность людям э, на правовом уровне там заключать эти браки. Хотя, в общем, ну, лет десять назад эти люди бы, сказать, кто сейчас с этим спокойно соглашается, скажет, что за бред вообще, как это вообще возможно такое, да? То есть дальше больше там можно все что угодно, там и инцест э, сказать, легализовать, и, и какую-нибудь там педофилию, не дай бог. Но кому-то, если это выгодно, кто-то в этом направлении работает. Поэтому в любом случае мы все время находимся на, так сказать, грани на такой так сказать, на острии атаки, где надо тоже все время подстегивать себя и подталкивать к тому, чтобы была возможность не вестись на такие вещи. То есть это. Константин, Вы выглядит утомленным, поясните, что с вами? Ну. Много дней не спал. Ну, немного дней, а точнее, двое суток, по 4 часа. Отдохну и в понедельник буду, как огурчик, что называется. Пишут, обсуждал-то с Мальцем во время пути. Вот ты испалился, дядя. Ну да, мы часто ездим по Москве вместе и много о чем разговариваем. В том числе мы вот разговаривали о том, что... Алексей Навальный чувствует себя неплохо, несмотря на недавнюю болезнь. Мы размышляли по поводу того, что они будут пытаться на него как-то воздействовать, как на Марка или может быть жестче, то есть менять ему административные дела на уголовные. И я расскажу сейчас это как э, от себя, ну это не совсем от меня информация, но мы об этом думали и мы Посчитали, что Алексея Навального на самом деле могут э, посадить только, ну, лишить свободы, да, правильнее сказать, только пятая колонна. Потому что, находясь в местах заключения, он не скажет, что давайте готовиться к выборам, да, нам не, нам не нужны какие-то экстремистские поступки, мы дождемся 2018 года. Года выборов, да, из, из тюрьмы. То есть это понятно, что так не будет, и что это абсурд, и на, на, при реальном сроке, не при административном, там 30 там, или 25-дневном, а при реальном сроке, конечно же, он скажет: ребят, надо 5-11, грубо говоря, делать завтра. И ну глупцу только это непонятно, понимаешь? Поэтому. Но когда тут... человек загоняет уже в угол, да, то ему ничего не остается, уже как говорит всю правду матку как есть и уже не ходить там вокруг дома. да еще у нас версия такая появилась опять-таки в процессе этих обсуждений что они могут лидеров всех перезакрывать именно вот э, те кто сидят в кремле те кто вот сегодня устраивает кремлевскую революцию буржуазную да так называемую в кавычках которая была но же по истории да и и мальцев и шалаш и на, на разливе то есть все История это уже писала, то есть надо было прочитать просто и поступать как было. Потому что там получилось, целого царя свергли. Путин же далеко не царь, Путин это... Ну, у нас где-то тут... Есть, это. Ну, это я, у меня слов нету, кто такой Путин. То есть это человек, который всем внушил, что... Всем внушу, что он самый главный, что он 17 лет, то есть 18 год он сидит. Во власти, вы себе можете такое представить? Президент. В Америке за это время 5, например, сменилось. Да. Везде уже люди поменялись. А у нас была такая подмена понятия, что называется. Медвепут пришел, медведа или Вот, и о чем мы размышляли? Что они попересажают, есть у них мысли по поводу того, что пересадить активных людей лишит свободы. Сделать революцию, выйти и пожать им корягу. Ну или вообще не выпускать. Mm -hmm. Знаешь, то есть, а ну, вот вы хотели революцию? Ну, объявить вот этой вате вот этим, не пишу, неправильно. Mm -hmm. Объявить Вате, объявить. И сказать, что, видите, революция хотели? Вот она, пожалуйста, случилась. Да, мы желаем здоровья Алексею Навальному не так много ему осталось сидеть дай бог что ну точнее процентов ну, в большая вероятность в процентах что его не закроют потому что тогда нам будет повод ну как бы мы так вместе идем то есть мы союзники соратники собратья по оружию а так мы вольемся в одну большую колонну ну и как бы и слава с шалаша он сможет говорить наверное громче и наверное четче наверное яснее, да, то есть так, чтобы было понятно всем, а не только думающим. Будем посмотреть. Ну вот тут есть такая новость э, про пилота, который совершил жесткую посадку под Тольятти э, э, самолета, но, но при этом он скончался. Ну на самом деле, да, жесткие посадки и я хоть и не пилот, но я понимаю, что это такое. Здесь есть фотографии, к сожалению, я, наверное, вам не могу показать. Ну, самолетик я могу сказать, что целый. То есть при такой, при такой посадке, наверное, можно было бы выжить. Может и нельзя. Но мы видим, что люди падают у нас с каких-то нереальных высот, с этажей, с, с окон и остаются живы. Здесь как бы самолет моторный, одноместный. Но судя по фотографии, если это тот самолет, uh -huh. я, к сожалению, не знаю, какая-то модель. Я не гуру авиации. Ну, да, наверное, можно было как-то спланировать, если, может быть, опыта было побольше или какие-то градусы другие. Может, что-то и с рулями вполне отпускаю, могло случиться, что он слишком круто зашел. Фейсбук запускает функцию поиска ближайшей точки Wi-Fi. Да, вот у нас еще есть информация о том, что Wi-Fi спутники в количестве 700 штук скоро будут раздавать широкополосный Wi-Fi интернет прямо, да, бесплатный прямо с космоса. То есть станет вопрос только в как бы с этого денег поиметь, наверное, станет ну, вопрос, вопрос у наших вопрос чиновников. Вопрос они, наверное, там режима, да, они... будут выдумывать специальную, так сказать, Лобушки, блокирующую ловушку Wi-Fi, Чтобы поставить какие-нибудь тарифы определенные для всех, кто может подключиться. То есть, вот явно на лицо такая борьба информационного мира. А я, кстати, сегодня новость читал по поводу того, что бытовую технику проценты поднимут на ну таможенные пошлины. И я вот размышляю вот сейчас поедут роутеры сюда то есть но ну, должен какой-то роутер быть который поймает этот шалкополосный интернет uh -huh. соответственно его же не будут делать в россии потому что у нас кроме как кукол качественных да ничего не, не делают не ни, никакой аппаратуры мы его могут тут только собирать но тем не менее поедет он с китая и соответственно человек приобрет, приобрет ну, купивший этот роутер будет пользоваться неограниченно этим интернетом вай фай и они вот здесь вот уже, понимаешь, пытаются свою маржу заколотить. А мы вчера как раз эту вот новости обсуждали с Сашей, что наш вот этот вот Роскомнадзор, он уже наложил свою большую волосатую лапу на все, э, сказать, сделки, которые проводят в интернете с, с такими большими э, площадками торговли, как Алиэкспресс. То есть теперь, если человек хочет купить недорогой смартфон, ну, качественный, ну, какой-нибудь там... Ну, Буду называть название, да? Платите нам за телефон, Да, то он например, уже да. будет доплачивать э, э, сверх той стоимости, которую э, стоит смартфон, еще 20 процентов, как раз ну, тем ребятам, спасибо. которые решили все это дело лицензировать. Поэтому они ну, не только телефоны, там будет все. Вот смотрите, парадокс какой, да? Производить ты должен лицензировать, пользоваться ты должен лицензировать. Ты куда не наступит и все должен лицензировать до да, лицензия это такой налог на свободу да ты прежде чем дышать ты должен выделись лицензировать, лицензироваться есть... понимаешь ну то есть сидят это, ребята давай... такие говорят да дайте, дайте нам со, со всего со, до, нашу долю у нас тут доля да. это 20 процентов я вам хочу сказать что не каждый производитель я отталкиваюсь там от европейских производителей там каких-то инженерных систем 20 процентов не каждый производитель имеет маржу понимаешь это они очень, здесь ни с чего мы платим ндс мы платим подоходный налог с каждой с каждой бумажки с каждого из каждого рубля российского то есть мы платим 18 процентов там 20-30 не знаю сколько поправят бухгалтеры в эту сторону и мы еще вынуждены платить при трате то есть mm -hmm. нам достаются они за проценты и мы их тратим за проценты понимаешь, прелесть какая Да. Yeah. Это вот у нас такое государство. То есть это вот государство, которое нам рассказывает, вы рубль получаете за проценты, заплатите нам за то, что вы его получаете. И вы тратите его, заплатите нам. А мы такие красавцы сидим и вам запрещаем заниматься своими любимыми делами. Мы говорим, а ты хочешь создавать смартфоны, а тогда лицензию купи. Ликвидировав, да, убрав вот это вот преступное государство, мы сразу получим... Рубль бесплатный, когда зарабатываем мы его, да? Да. сняв всяческие таможенные пошлины, ну какие-то, я понимаю, что вынуждены мы будем оставить, потому что мы в Евросоюзе. Но тем не менее, мы будем его бесплатно тратить, бесплатно с точки зрения государства. да? Мне нафига такое государство? Вот дайте мне клочок земли, вот, пусть он будет метр на метр, мне без разницы. Ну, я здесь родился, это моя страна, да? по рождению вот я там в каком-то роддоме. Дайте мне этот клочок земли, просто отстаньте от меня. Я вас уверяю, я буду очень богатым через пять лет. Просто от того, что вы меня не будете трогать. То есть я не буду вам платить ни подоходные налоги. Это я сейчас вот вам, Володя, говорю, не ни... налоги за землю, потому что она моя земля, не налоги за строение, потому что я это строение построил и экономика автоматически сразу и моя экономика взлетит, да. и экономика всей страны и взлетит, потому что люди смогут и что-то приобретать сразу же появится то самое вожделенное да, внутренний продукт, который они так, на который они так там, медитируют и молятся, что где же, где же так если вы не будете давать людям возможности что-то самим производить и улучшать, и создавать, да, то никакого внутреннего продукта не будет, вы же задушили всех Да, вы тогда ушли, не будете, как же так можно а, ну они, они не будут ручными, да, Но это понятно. Ручными будет. Нет, вы, мы, мы с вами, да, мы же должны быть ручными. Мы должны... Не, ну вот абсурд, говорят, вот там какие-то сидят умные люди, вот они лучше всего все знают. Конечно, они лучше всего все знают, как вас нагнуть, как с вас взять до того, как вы зарабатываете рубли, как с вас взять после того, как вы его тратите. Понимаете, зачем оно такое государство? Оно абсолютно бесполезно. Что они границы охраняют? Я знаю, как они охраняют границы. Чем они вообще, чем они занимаются? Вот. Они... Э, Путин у нас как барыга ездит по странам и продает газ. Президент должен заниматься рыночными какими-то контрактами. Какими-то контрактами на поставку в Европу, в Польшу, в Китай. Ну это же бред. Но это то же самое, что, если человек, вот, например, живет в квартире, у него там остался шкаф какой-нибудь, там телевизор. он берет этот телевизор и ведет кому-то его продавать, Получился Шкаф, телевизор это все, Вместо понятно, того, чтобы что-то произвести, да? Э, у нас президент выполняет функцию, там, я не знаю, внешне экономической торговой палаты. То есть он президент. Его как бы должно. В Конституции написано. Не помню, как там написано. Но, он должен образом... заниматься делами международных отношений да, и, внут, а... и, и внутри страны. То есть там это все полномочия у президента. А он бегает, как барыга по всему миру, и пытается впихать кому-то газ и кому-то нефть пихать. Потому что мы больше-то ничего не производим. И поэтому... Мы и это не производим, это природа сама произвела. Потом Советский Союз построил магистрали транспортные для доставки. И, соответственно, мы больше магистралей не построили Советского Союза. Северный поток не работает, Южный поток не работает. Они там пытаются договариваться там с Трампами, с китайцами, чтобы вывести его с территории России. Но это бред, это просто бред. У нас президент занимается продажами. Он нам нужен такой? мне нет если кому-то вам нужен то пожалуйста пожалуйста ну, не но ну, я вижу что 86 процентов поддержки это я считаю это реально как бы там ни говорили про что -то, что -то... А я хотел тут Человек пишет очень хорошо что только воздух челябинской магнитогорска без лицензии можно Ну пока еще да, вы не давать да, пока еще да. И вот как раз про рифкоины нам подсказывают, что просит рассказать еще раз про рифкоины. Я вам предлагаю зайти на сайт орг no Там все описано. Да, это. В общем, там все написано. Это система пометки соратников. То есть, чтобы никто не забыть, ничто не забыто, да, как лозунг. Второй мировой войны. Вот и здесь, чтобы никого не забыли, и ничто не забыто было. То есть, вот мы сделали такую автоматическую службу. Ну, соответственно, и помогаете его нам тоже. И ей, для того, чтобы мы имели возможность там перемещаться по шалашам и всем прочим. Не на собственных, там пишут э, донатте Мальцевой Наджи. То есть, у нас нет машин у народного дома. У нас есть газель, нам это ее подарили, мы никак не можем отремонтировать. И все, все остальное нам дают люди, и люди русские, не госдеп какой-то. Один из один из этих людей это Алексей Политиков, которого прикрыли в надежде на то, что финансирование остановится, но на самом деле нельзя ничего остановить. Процесс он не нево... необратимый. Пишет кости раздухарился. Ну, вот многие спрашивают, что чат не читать. Мы читаем чат. Вот, видим. И, и приветы будем передавать обязательно. Вот просим Эдику. Шестая колонна имени ВВ Володина. Зеленкин спер мои 3000 лифкоинов. Я протестую. Ну. А мы-то тут причем у нас тут нет зеленкин Это ищите, пожалуйста. Отдайте Зеленкин ей. 3000 рифкоинов. Вот из-за непогоды в аэропортах Москвы задержаны почти 120 рейсов. И, ну, я так понимаю, что погода нелетная, если там молнии били по самолетам. То есть удивительно, 120 рейсов вот на самом деле мало. Я бывало ездил на аэропорт Шереметьево, там есть за территорией место, где самолеты садятся и очень близко пролетают на землю. Так вот я вам скажу, что каждые 5 минут садится самолета каждые пять минут он взлетает в обратную сторону то есть 120 самолетов 120 рейсов это ну, ничтожно мало по сравнению с тем сколько их там летает каждый день в мост водостоки нас водосток поступило почти 660 сообщений о подтоплении из-за ливни то есть вот собянинская вся эта ливневая канализация сейчас показала себя во всей красе нет я хочу сказать что это же вот я не верю и я инженер по образованию и я хочу сказать что 60 затоплений это можно внутри третьего транспорта считать да? а мы знаем что они прорисаковали территорию новой москвы которую mm. вообще не обустроена то есть ну э инженерки уличные mm. абсолютно нет то есть ну совсем совсем прям нету прям вот вообще вообще нету это, это, это Москва, столица России. Да, а это что же вот, говорить о других городах? Это вот новая, вот эта так называемая Москва, вот на юге, где они бахнули, две с половиной территории. То есть там вообще вообще нет ливневки. Если ее, если вот, вы понимали, на третьем внутри садового делают, то есть этой соблянский, на Тверской, ее только делают, uh -huh. то там ее даже никогда и не проектировали, понимаешь? А зачем, действительно? И поэтому 60 это но ну, это анекдот кто знает тут поймет, что это, ну, это просто из пальца выа цифра если 600 тысяч подтоплений вот я в это поверю очередь к мощам николая чудотворца резко вот. сократилась из-за грозы хорошо что ты напомнил также мы проезжали ночью мимо как этот собой как это чудо банкомата гундяева называется мимо храма христа спасителя и такая картина, то есть там же стоит очередь, и там самые наисвятейшие эти жандармы пропускают по определенному количеству э, богоизбранных, глубоко верующих людей. Mm -hmm. И, понимаешь, такая картина, вот они пропускают там 15 человек, 15 человек бегут. А стоят вот эти загоны, как вот... Решеточки Ну да, ну, да решеточки, у них ножки такие в разные стороны, и узенькие дорожки, люди бегут, спотыкаются. Вот эти 15 человек, они их втаптывают, грубо говоря, через них перепрыгивают. Кто-то кого-то пинает. То есть, такое зрелище. Они с таким нетерпением бегут к этим мощам. И, как Слава сказал, просят революции. Понимаешь? То есть, и это вот... Ну, люди просят хорошей жизни. Конечно, хорошей жизни. Если бы у нас была хорошая жизнь, наверное, таких очередей бы не было. Ну, там приходили бы, наверное, верующие, сильно верующие люди, да? Какое-то количество их есть. Но не в так... ну, не... у нас... Никогда не было такого количества верующих во все, наверное, годы, как сейчас. Потому вот что меня крестили, привет, мама, <смех> в три года, да, несознательно, что называется. Может, я и поимел личность на тот момент, но со мной никто не обсуждал это. И я вот понимаю, что на самом деле религию довели, вот РПЦ именно со своим, с вот, голове с Гундяевым довели религию до такого абсурда, что мне кажется, в новом здоровом обществе будет, Стыдно говорить, что ты православный там, или как это называется, да? Mm -hmm. То есть да, настолько опаганить вот это, то есть там, где проживают, грубо говоря, мои родители, сделали церковь из кинотеатра, то есть был кинотеатр, когда-то туда поставили японский видик. И мужики ходили там всякие непристойные фильмы смотреть. Видеосалон, да. Да. Потом в этом месте сделали храм. Ну, или как это называется часов. Я не разбираюсь. Угу. В общем, банкомат поставили. То есть, ну вот. И у меня дочь есть. Сильно настаивали на ее крещение. То есть, а мне вот до такой степени даже стыдно. Было бы ее крестить и потом она мне спросила: папа, тут смотреть что ты натворил? Вот это, это ты считаешь вера? Вот это вот беготня, вот это вот пинание, то есть да, вот эта нетерпимость, вот это вот. Зачем мне такая вера? Что она мне дает? Она меня равняет со свиньей, она меня равняет с быдлом. Как я должна жить? Вот. Поэтому я считаю, что я поступил правильно и пусть она приобретет сознательность и сама решит нужен ей такой бог или не нужен ну опять же пострадал очень много электричек в столичном регионе говорят что вот это вот кольцо Московская встала. Да, весь... внутренний радиус из-за того, что дерево упало на линии электросоединения соединения поездов, он остановился. Так как и... кто врет? То есть электрички? Это что же тоже электрички, я правильно понимаю? Это же не метро там? Да, да, они работают по принципу обычных электричек. То есть вечерняя Москва пишет, что стихия столичном регионе не помешала пригородным электричкам, но при этом пригородные электрички, а, ну они не пригородные, да, да это они, наверное, московские электрички. Да. Но при этом в мегаполис, чтобы вы понимали, в пятницу, до да, в дачный сезон тупо вкопался и, соответственно, площадок без под навесом они достаточно малы и их достаточно мало, и, соответственно, люди стояли, мокли. Ну, что по-русски? Все в тренде, все, все по фэншую, что называется рекордное число выпускников получила 300 баллов по ЕГЭ. Вы знаете у меня есть двоюродный брат живет он сейчас в питере вот он отличник настоящий то есть не натянутый за уши не человек который не ставил галочки в клеточке да а именно учил два лучших вуза боролись за него в россии Соответственно, он выбрал по душе себе институт физико-математический, отучился там. Честно говоря, я не сильно интересовался, как он учился, потому что он его закончил. да, И он набрал какое-то нереальное количество баллов, там чуть ли не... Ну, я могу заблуждаться, просто я знаю, что Влад сейчас в чат не напишет. Но чуть ли там не 297, понимаешь? И эти, это были единицы вот в то время ну он достаточно взрослый молодой человек mm -hmm. в то время это были единицы сегодня они упростили ЕГЭ настолько что достаточно коль то есть это не э, улучшилась система образования это ухудшилась система контроля да yeah. это беспредельные сдачи там в чеченских республиках в дагестанских где кумовство и все прочее да, где я не утверждаю что это так и есть да не воспринимайте мои слова буквально но я себе сильно я сильно сомневаюсь в том что на центральной части россии у нас егэ дает хуже чем скажем в той же самой чеченской республике. я сильно сомневаюсь что там лучшие педагоги страны да. Вот, вот такие специалисты вот вот. тут пишут такую новость, что Украина обвинила Януковича в новых преступлениях против митингующих то есть все-таки они решили там взяться, взяться уже более серьезно за своего бывшего э... вот Мальцев проведя первый свой эфир обязательно расскажет о приключениях своих И я вот вам хочу сказать, что Порошенко процентов на 90% Дружат с нашим Володей. И вот это их не СБУ. Но давайте я не буду раскрывать карты. Потому что я думаю, что лучше, чем у Славы, это объяснить не получится. И краше, и понятнее, и доходчивее. Но я на самом деле сильно разочаровался в украинцах. Сильно разочаровался. У вас там бардак. У вас там нереальный бардак. У вас там катастрофический бардак. И вот в 2015. в 2014 году Олимпиада была, да? Зимой. В 2015 году. Или в 2014, 2014 Я поехал после Олимпиады На Красную Поляну, посмотреть, как там вообще, что там. Достаточно долго там до этого не был. Ну, в Сочи, в Адлер. Посмотреть на спортивные объекты, на города. И поднимался. Ну, то есть, это была ранняя весна, май, кажется. Поднимался на эскалаторе и видел, как тащили, когда эскалаторы, повалили деревья. Mm -hmm. И вот под этими канатными линиями, под фуникулерами, я видел вот эти поваленные деревья. И так получилось, что в нашу кабинку заскочил человек, обслуживающий вот все это хозяйство. Я говорю, это что? Ну, неужели нельзя было достать эти деревья? Как вы, вы как показывали людям образованным, цивилизованным, да? Как вы бережете природу? Он говорит, а мы затянули это все искусственным газоном зеленым. Mm -hmm. И типа все круто. То есть, типа там у нас травушка, муравушка и все. Ну, красота и прелесть. Я говорю, вот это вот называется губы накрасили. А, извиняюсь за выражение, жопу не помыли. Понимаешь? Да. Yeah. И вот тут то же самое. Вот здесь то же самое. То есть, украинцы накрасили губы, они все такие правильные. Они в Евросоюз даже вступили. А, извиняюсь за выражение, задница -то у вас грязная, ребят. Так же, как и у нас. Я не говорю, что там у нас она чистая, но... Ну, я сильно разочаровался, на самом деле. Мальцев выйдет, не выйдет, а выйдет в эфир, имею в виду, и расскажет, что и как, и почему, и зачем. И Порошенко, я думаю, что недалеко от Януковича ушел, и есть там где посмотреть, где пошукать. Вот Вчера мы тоже э, упоминали о встрече Киссенджера и э, Лаврова. То есть Киссинджер приезжал э, в Россию, а эту тему мы уже много раз... И Вячеслав Вячеславович э, как-то ее поднимал неоднократно по поводу э, ну, странной, э, странной любви Киссенджера к России. Что он так часто бывает здесь и так нежно э, общается с... Э, Путиным. А здесь вот э, есть некоторые пояснения для чего он вообще приезжал э, в Россию, и в частности э, обсуждались вопросы, связанные э, с узловыми точками нынешней ситуации в мире, а, а в частности, что либеральная модель глобализации себя исчерпала, и разрыв между богатыми и бедными странами растет, как растет и угроза от всплеска международного терроризма. И на этом фоне, по словам Лаврова, очевидно, иллюзорность попыток построить отдельные островки безопасности и отсидеться в тихой гавани. То есть, обсуждали как раз ту самую тему, которая сейчас всех очень сильно тревожит в России, то, что она действительно... про это не знал? Расскажи, сам прокомментируй. Ну, я могу только свои личные, отношения к этому выразить, что, как я понимаю, американцы все-таки проявляют интерес к ситуации в России, как ни парадоксально, но хоть и петиция не дошла до Трампа, но думаю, что Трамп тоже, так же как и Путин, активно советуется со своим вот аксакалом таким. Нет, я думаю, на самом деле он не знает о петиции, он на самом деле знает о бесконечных задержаниях, он на самом деле знает, что они все политические, он процентов все понимает, что здесь происходит. И я так читал сейчас, когда новость эха. Там была такая новость, что Путин найдет окно для встречи Трампа в своих делах. То есть я так все-таки не понимаю, у них будет встреча или не будет. Он с ним встретится, даже 20 или не встретится. Что там пишут новости? Что э, Путин думает пока? Нет, Трамп что думает? Я понимаю, что Путин К а, счастью побежит, как дворняжка встречаться с Трамп э, сказал, что может быть они пересекутся, то есть э, об, о, об официальной какой-то встрече, которую он хочет провести с Путиным и непосредственно лично с ним долго общаться, он не говорит. Не, ну я даже на самом деле не, не сомневаюсь, что они пересекутся, они делают даже 20 фотографий. Mm -hmm. Общую. То есть он подойдет и поздоровается. Ну, или у туалета там где-нибудь столкнуться. То есть если так он имеет в виду пересечься, ну так это да, это бесспорно. То есть находясь в одной комнате люди безусловно имеют возможность пересечься. Если вы еще раз со мной я подам вам руку. Да. Хороший. Андрей нам тут афоризм высказал. Если вы еще раз со мной поздороваетесь в туалете, я подам вам руку. Если кто не слышал микрофон. А вот они, э, Лавров в, э, в ответ на речи киссинджера рассказал анекдот про Василия Ивановича, который играл в карты в Монте-Карло. Тот самый, где партнер Василия Ивановича заявил, что у него 21. А, не, а, не показать, а на требование показать карты сообщил, что в приличном обществе принято верить на слово. Джентльмены, да? Да. Ну, Путин и джентльмены. Так что они, значит, строят свои взаимоотношения по принципу шулерской игры. Типа, ребят, ну вот мы тут что-то держим у себя, ну вы нам просто верьте, и все. Открытыми мы с вами не будем. Так что, ну тут можно понять риторику наших в общем, политиков в лице Лаврова. Вот самое умное создание в чате. Фиа П. -м. А, ну это опять не про меня. Ну ладно, извините. Не, да, это про зеленку, про Что у нас тут еще новенького? Надо понять, какую-то такую трешовую новость. Убил и съел. Ага. Ну у нас люди любят э, горяченькое, да? Да. ну Подмосковье. Все жареные. Не, ну что. Зажарилось. Еще трое лежат на курине. А еще сегодня день, по-моему, конвойных или Вертухаев, короче. Не знаю, посмотрите. Праздник, да? Праздник, день всех Вертухаев. Ну, короче. Вот, ФСБ я... прокомментировал задержание российских пограничников на Украине. Да. Uh, а, опять их там нету, заблудились. Да, их там нет. <сел> <сел> <сел> Два сотрудника пограничного управления по Крыму в ночь на 30 июня сбились с маршрута и вышли на территорию Украины, где были задержаны, сообщила пресс служба ФСБ России. Ведомстве пояснили, что на российско-украинской границе проводились учения. <сел> Инцидент прошел, произошел в районе города Армянск. То есть, ну, понимаете, насколько у нас круто работают GPS. Э эти навигаторы насколько у нас подготовленные солдаты что на двух с половиной квадратных метрах они уходят за чужую территорию постоянно блуждают она премьер министр сербии заявил о нежелании вводить санкции против россии а вот мы если прочитаем на новости окажется что все это иначе потому что я так смотрю волна идет масштабная по поводу санкций, и все с ними соглашаются Нет, все правда, да. Продолжит предыдущий курс, политический курс предыдущего правительства и не будет вводить санкции против России. Отменив, что ограничительные меры против Москвы не в интересах Сербии. Ну, хорошо. Будем есть сербскую картошку. Да, может быть, да. Перейдем на сербский не санкс. На санкс перейдем. Продовольствие. У нас же свою нельзя выращивать, нам надо лицензию сначала покупать. Этому уже. Mm Металь -hmm. ты закрывай их, чтобы они не mm -hmm. мозоли глаза. Мне кто-то писал сегодня ВКонтакте новость какую-то. Я хотела найти. Но не могу. К сожалению, заранее не выписал. Может быть, в группу. Да, напоминаем вам, подписывайтесь на канал Артподготовка в Ютубе. User art подготовка большими заглавными английскими буквами но ну, мне говорят что это и не важно какими буквами но больше 130 тысяч подписчиков может быть у нас донат Вот люди здравствовали где мальцев? мальцев что с ним мальцев я уже объяснил где посмотреть эфир сначала подписывайте петицию ну хотя конечно я понимаю что уже бесполезно призывать но тем не менее не ну, сдаемся вот, вот человек пишет что и флеви назвали целую улицу в честь Путина, Путина, говорят, там замок строит самый крупный вообще во всем Израиле и посвящен он именно Владимиру Всевышнему нашему Богоизбранным. Да, послезли, да. Размеры, да. Он замок будет, размером с квартал. Что люди говорят, что астрономии. Так, это все не то, это все не то. Да, на, да вот. Что пишут люди в донате сейчас откроем донат подождите секундочку так ладно ничего не могу найти да я разберусь не волнуйся На интернет в шалаш мальцеву ребята вы молодцы не слушайте всяких троллей у вас получается хорошие эфиры и без мальцева это сергей, сергей из москвы. москвы конечно, с мальцем эфиры еще лучше но спасибо за комплимент спасибо сергей. серега город бор 150 рублей спасибо тысячу рублей аж серега из москвы прислал спасибо большое сергей как у нас сергей в три доната подряд и все сергей проясните ситуацию с Натальей черниковой и другими соратниками. Вы что, поругались? Честно говоря, я лично ни с кем не ругался. Что тут происходит, я слабо себе представляю. Не было возможности просто. И Наталью Черникову и других соратников, которые считают, что с ними поругались, я зову в ближайшее время для того, чтобы расставить все точки над... Да, да, да. Чеченец 100 рублей прислал бы больше, но, увы, нет пока что на кошельке но думаю хватит на колючую проволоку для ануса путина ну я думаю что его колючей проволокой вот на 100 рублей не испугаешь совсем. темный 13 100 рублей спасибо павел зеленоград 100 рублей костя почему такой унылый нет я в хорошем настроении может быть слегка уставший но я довольны скажем так проделанной работой главный инквизитор 100 рублей руси изначально управлялась батюшкой царем Потом верхушкой коммунистов теперь растаскивается бандой с упырем но крышка, сука, этим близко. Но крышка, сука, этим близко. Сукам, этим близко. Ну, она вообще вот-вот-вот. Там 127 дней до исторической эпохи. И я считаю, что вот эти 127 дней это перестраховка Потому что вы видите, у нас события развиваются крайне быстро. У нас, если, допустим, 17 -го года революция товарищи Ленин побежал несколько. Ну, поехал в европу в шалаш несколько позже да да а у нас ну, у нас все молниеносно то есть все идет по плану кстати на самом деле у нас Марк еще да вы также можете помочь марку у нас он оказывается сидит в квартире прикованный браслетом марк гальперин да кто не знает ему дали месяц и пять суток ареста да. если я не ошибаюсь и он Собственно, у него нет возможности и некому, дом, дом, нету домочадцев, которые бы могли сходить в магазин за какими-то там необходимыми продуктами. Да, мы вчера уже это говорили. Мы с тобой еще отдельно об этом поговорим, мы с тобой об этом не разговаривали вчера. Я озвучивал на эфире о том, что а. к Марку можно прийти и навестить его, это ему разрешено тем в общем -то, постановлением, которое ему выдали. И э, я не сказал адрес. Э, адрес Умарка это город Реутов, э, комсомольская улица, дом 6, квартира 8. Я прошу ребята из Хунта организовать дежурство, составить график. Я знаю, что у нас очень ответственные девушки, которые справляются с вот этой бумажной волокитой на раз-два. Я прошу вас организовать график посещение график дежурства. И повесить я не знаю либо у марка на двери с противоположной стороны либо у него оставить у него у него же нет связи он не может звонить да? нет ему нельзя пользоваться никакими либо связаться с нами э, на народном телефоне у нас надежда к сожалению в регионах она бы с этой задачей с легкостью бы справилась то есть у нас есть еще один народный телефон он сейчас я думаю заработает но ну, в полном объеме то есть он так или иначе звонки принимает но я так понимаю что там не справляются люди очень много обязанностей очень много поручений на них народ людей мало вот и заработает и будем да, да даже мурировать этот список даже можно проявлять самостоятельность потому что э, каждый день с 10 до 12 э, андрей прогул без э, графика с 10 а. 12? Да, с 10 до 12 вы можете приехать и точно вы встретите марка на улице э, у него э, окно находится буквально на втором же от подъезда если это будет организовано, то это будет то пусто то густо понимаешь да то слишком много то вообще нет это не совсем правильно я думаю что вот наши из 4 до 5 девчонки. вечера тоже он может гулять ну, то есть, если даже кто-то там... Ну, можно в, э, на Фейсбуке э, написать э, в группе э, «Новая оппозиция», там, где э, синий фон и два флажка с правой и с левой стороны. Вот это официальная группа называется «Новая оппозиция», официальная группа. Там очень много соратников Марка, которые тоже э, активно поддерживают его всем, чем могут. И приходят, навещают. То есть вы можете написать там какое-то свое желание, что вот в какой день вы можете прийти и скоординироваться со всеми остальными. Это на Фейсбуке. А то уже 17-18 год. Да, организуем, обязательно организуем. Я сам в ближайшие дни к нему съезжу. Главный инквизитор Руси, значит, так это мы уже прочитали. Павел Зеленоград, привет на печеньке, спасибо Павел. Евгений, это я так понимаю друг вячеслава Мальцева, 5500 на шалаш в разливе. Спасибо, Евгений. Михаил, 100 рублей на ваше усмотрение. Спасибо, Михаил. Владимир Дронов, Зеленоград. Мужики, как здорово, что вы в порядке. Спасибо. Здорово, что вы в порядке. Валентина, успехов нам и победы. Кирилл из Зеленограда на... Не подаем, не падаем духом. 100 рублей, спасибо, не падаем. Кораблики. Короб... Коробки, коробки. коробки на Лег, на обратный билет Вячеславу и соратникам в Народный дом. Спасибо. Поедем на Броники. Владимир Саратов Орксинтес. Тоже, я так понимаю, друг Вячеслава Вячеславовича. Привет, Хунта Мальцев. Не пропадаем, мы тебя ждем. Здоровья тебе, терпение. Буди народ. Всем привет. Удачи. Наша семья с вами. Спасибо, Владимир. Я обязательно передам. 1500. Конспирация и еще раз конспирация батенькая. Ну, вроде ничего лишнего я не сказал. Реген, 100 рублей есть в списке. Ура, приезжайте обязательно. У нас тут почти на каждом заборе надписи «Путин спаси». А эти донаты мы уже вчера прочитали все остальные, которые дают. А, то есть да. у нас получается всего ничего. Да. Ну, понимаем, обстановка накаляется, денег у людей становится все меньше, соответственно, и жертвовать меньше. кости россияне убивают украинцев как ты думаешь разочаровали они разочаровали они ну так я понимаю россияне убивают украинцев украинцы убивают россиян вопрос в том что у нас сидит путин которого мы не выбирали а у вас сидит порошенко которого я так понимаю что вы выбирали Понимаете? и украинцы также убивают русских я понимаю что им там делать нечего, тем русским, которых там убивают, но факт смерти на лицо И я разочаровался не в самих украинцах, а я разочаровался в том, что большинство у вас все-таки ватное, потому что вы. Я не хочу вас критиковать, извините, я лезу не в свою тарелку, я не имею права, понимаю, не морально, не духовно, скажем так, или душевно, ну и духовно и душевно, наверное, но порошенко это друг путина совершенно точно мне стало это понятно вчера они с одной лодки они так как и с януковичем они были да они с одной лодки они в противоположные от нас с вами лодки ребят только у вас есть возможность его выбрать а у нас путина нет возможности выбрать и у вас есть сегодня колоссальное количество оружия у пассионарных людей вы можете показать свою волю, вы ее не показываете. Значит, ваша воля Порошенко? Вот, вот за это мне обидно. Если кто-то не понял, про что я сказал, я готов дискутировать. Вот пишет человек, я Порошенко не выбирал. Ну, я понимаю, но вы можете показать свое недовольство. У, вас... У вас свободнее страна, ребят. Вы устроили такое на Майдане, за что нас бы расстреляли бы. И не 100 человек, а всех. И ваш кусюк сегодня у нас, понимаете? Вас угнали всех, кто антинародный был. Ваш Янукович сегодня у нас прячется. Мы ничего не можем сделать. У нас за то, что мы обнимаемся с полицейским, человека сажают уголовный срок ну, по уголовной статье Алексей Политиков. Он защищал его от толпы, чтобы вот толпа не дай бог не уронила, не дай бог не затоптала, а ему за это шьют уголовку. А у вас... Куча гражданских людей ходят с автоматами я разве ошибаюсь по моему нет вот пишут вячеслав игна Иг, игнашин костя молодец у порошенко своя цена и януковича своя продажная цена ну, вот я я рад что есть я понимаю да что есть ум, люди умные э, я имею виду, ну, ну может быть не в том плане что там глупые люди, с интеллектом а думающий да которые понимают что я сказал я конечно не мастер ораторского искусства но думаю что я доходчиво объясняю если кто-то не понимает я готов это с каждым обсудить пожалуйста это очень тяжело на самом деле осознавать вот это и чтобы вы понимали у меня прадед с чернигова то есть я сам украинец там наполовину можно сказать и ваша страна мне близка. Я ее считаю своей в том числе тоже. Сансаныч, 2000 рублей в. Спасибо, Сансанович. В, значит, Вендета. Вендета. Статистику нам прям подправили. Если так рассуждать, то до 5-11 у вас не получится. У нас не получится, ребят. Ну не может ни Зеленин, ни Немчинов, ни Мальцев выйти вместо... 100 тысячного 100 100 миллионов да, 150 миллионов 147 сорта ну, миллионного населения и сделать эту революцию я читаю группу ВК не могут понимаете вы должны так же как и мы должны мы не можем быть вместо народа мы можем быть только вместе с народом если не можешь донести замолчи вот есть у тебя кнопка выкл если что-то не нравится выкал вот Алена При. Ой, будет здоров. Спасибо. Алена Прищепа. Я пытаюсь донести. Я, хоть... я пытаюсь сделать хоть что-то. Плохо, хорошо вам судить. Но в большинстве своем я вижу, что люди пишут положительные вещи. Вот э, кот Баюн пишет: Костя Зеленин, ты правильные вещи говоришь. Вот видите? Я не говорю, что вот он умный такой. Я говорю, что есть и положительное мнение. Ватник проватников. Я допускаю, что у меня есть ватные мысли. Я их гоню прочь, я с ними борюсь. Я пытаюсь разобраться в каждой проблеме, в каждом. в каждой запятой. Днепр, как будете мириться с Украиной? Ну, я считаю, что, во-первых, у нас есть за стол переговоров. Вы, вот вы не смогли обеспечить нам стоп переговоров вот вот ты пишешь вот зацепила да Яна на на рыжняк днепр как будете мириться с украиной вот я вам говорю вашей сбу так мы и не ссорились с украиной то я вот тоже воспринимаю украину вот как давай единую страну давайте организовывайте круглый стол на своей территории приглашайте мальцева вот давайте вот лично вы Яна на на рыжняк вот александр вот я говорю вам я нарожняк. приезжайте в лохино лично вы я вам здесь предоставлю возможность для дискуссии вы пожалуйста мальцеву предоставьте возможность у себя у вас это не получится потому что вас ваш порошенко друг путина а вот пишут александр э, ерошкин И э, я это узнал позавчера порошенко осталось полтора года его не выберут да за полтора года ну вы готовы терпеть полтора года не ну пожалуйста я помню в девяносто шестом году нам сказали или в девяносто четвертом коней на переправе не меняют борис ельцин и четыре года и потерпите четыре года и все наладится и уже 17 лет все у вас да. следующие полтора года будут точно такие же я вас уверяю если вы не скажете свое фи если вы не покажете свою волю костя вы просто дурак в вопросах веры, не надо позориться а вы верите вы верующий вы, как у вас написано в вашей чудо-книжке, если у вас есть вера с гречичное зерно, вы способны двигать горы. Двините гору, я вас, я с удовольствием с вами подискутирую. Пока вы гору не двигаете, вы вообще понимаете, что вы провоцируете. Сергей Заубер. Кого и на что? Володь, не бань никого. Путин, его президент, ба -ба, это Александр Ролов пишет. Матерком вам, и а не революция. Путин наш, ну, его, видимо, президент. Володь, не банникова, говорю. Валите обратно в Украину. Кто? Хм. Бандерас. А, ну, что я с Чернигой? Ну, это прапрадед. То есть, это в 1905 году он оттуда уехал. То есть и родители мои, и я, соответственно, я на территории. Ну, ментальность у нас единая, единая у всех. И воспитывались мы на одних и тех же моральных и духовных принципах. А вот, вот настолько ну, более близких народов нет вообще. Что так разделены -то? То есть, ну вот, да, мы постоянно ищем какой-то камень притолкновения, камень разделения. Не знаю. Не знаю. Я на самом деле я очень хорошо относился. То есть я думал, что там ребята как бы они вышли, да? Они положили сто сотня, да, небесная, сто человек погибло. То есть сто три человека умерли ради того, чтобы грубо говоря меня не пустили на Украину. Понимаешь? Вот эти ребята сложили свои жизни ради того, чтобы меня не пустили на украину безоружного это как это вообще это как это вообще у вас что-то изменилось вот я хочу спросить надо с хохлами э и белорусами объединяться и скидывать нах порошенко лукашенко и путина вот правильно это вверх сва вот вверх вот сва пишет истину ребят надо объединяться надо вот это все вот убрать нам фсб вам сбу там украину беларуси не, кстати, вот по поводу доступа на Беларусь часто ездят ребята вообще по зеленый да. Вот ты понимаешь, ты туда проезжаешь границу и ты понимаешь, что ты проехал границу только тогда, когда ты видишь лишние нули на бензине на заправках, понимаешь? Mm. И дороги получше. Дороги, ну на самом деле вот это, до Беларуси дорога хорошая, то есть. Если откуда сволок да есть, то, конечно, ты сначала по плохой, потом mm -hmm. подъезжаешь на мкад, там более-менее, потом хорошая, mm -hmm. и потом белорусская хорошая, то есть там особо разницы нет. Э, в чем суть? В том, что ты туда заезжаешь, тебя никто не досматривает, так говорят. Обратно выезжаешь, тебя досматривают российские пограничники. Ну да. Понимаешь? А вдруг ты завезешь какую-нибудь ценную колбасу? Ты завезешь водку, колбасу да. без лицензии, блин. Как же так? Не поделился опять. Где-то не обижаюсь. Я не обижаюсь, ребят. Я вот хотел слово сказать, но, наверное, нельзя материться. А. Нас с украинцами разделяют. Одинений. Почему? Что? Почему больше никаких объединений, Екир, Блюхер? Ну, не знаю, может мы не разъединены, типа он имеет. В виду. Ну У -у -у. я не знаю. Здесь интересно, якира вроде женский аватар, ну, ладно. Ребят, что с мальцем, с мальцем все хорошо. С цупки отжали Крым. Да отдали Крым. Ребят, ну отдали. Я его не брал, мне он не нужен. Крым был моим до того, как он стал нашим. Да. Крым, я считаю, крымский и. Крым должен сам, во-первых, понять, что Крым это и Крым и Крымчан. А потом уже он торговаться украинский он или российский. Честно говоря, мне он не нужен. Ну я хочу туда приезжать, мне там очень нравится. Я вообще, когда э, Крым э, был, э, сказать и есть, э, я считаю украинский, приезжал туда, мне было намного комфортнее психологически там находиться. Сейчас да вообще там вообще классно было. сейчас никакого желания вообще не ехать. Там ехать вообще классно ехать. было, согласись. Да. Там, во-первых, было качество, качественные продукты. Они поступали, я так понял, с Украины туда. Там, если это колбаса, то это колбаса. А сейчас местные жители, которые там остались, они жалуются, что у нас есть нечего нормального в магазинах. Там вот эти все продукты, которые сейчас в Москве продаются, химические. Если это молоко, то это молоко, понимаешь? Да. А теперь его там нет. Да, вату не баньте. Вата показывает, насколько... Костя, лучше молчь. Ну, а вы как? Может, вы выключите? Вата показывает, насколько они уже бессильны что они говорят такие слова над которыми все уже смеются есть, ну, почему зачем им банить каждый имеет право на сергей сочи я русский бы выучил только за то что им разговаривал мальцев спасибо сергей Ну, это на самом деле про пушкин эти слова андрею респект да спасибо Ну, крым крымский вот правильно я тоже так думаю Артек хоть восстановили? Нет. Это Ничего ложь. не восстановили. Это ложь. Да вот же посмотрите, были недавно митинги, люди выходят уже там на все камеры блогерские, говорят, ну что ж такое-то, зарплаты э, не повысились, пенсии понизились, жертвы нет, все разваливается. Они-то надеялись, что сейчас на них мана небесная там упадет. На всех, когда ходили, ну там же многие действительно ходили на этот... Э, референдумы голосовали за присоединение к России. Ну, люди не хотели вообще уникать никакую политику. Они поверили им, наверное, там, обещали, что сейчас, ребята, у вас тут будет вообще, как это говорить, шоколад. Никакого шоколада там не возникло, а только стало еще хуже. Людям-то, в общем, политика не нужна, по сути, до, до тех пор, пока их там не прижмет гладуха или какие-то условия невыносимые для жизни. Им даже все равно, кто там управляет страной. Нормальный, нормальный какой-нибудь цивилизованной стране, европейской, если, если может быть. Двое из десяти скажут, кто у них там президент, это уже хорошо. То есть они даже не знают, кто у них президент, по сути. Зачем? Да потому что они боятся их. Не, не боятся. Президенты Власти. там ездят, там власть народа боится. Переговаривают, да. Народ даже не вникает. У них все хорошо в жизни. У них есть нормальная работа, еда, там пособие, медицина. И им не, не интересно даже вот вникать, кто там с кем поссорился или не поссорился. А вот когда начинается вот это вот э, зажимание и закручивание гаек, тут уже начинают люди думать, кто там закручивает гайки, это кто там такой? Крым для старого поколения рай, для молодых ничто, страничка. Старички думают, рай вернули. Ну вот понимаете, что старички-то в гостях уже. Крым Да. Старички-то уже в гостях, а жить-то молодежи, понимаете, жить-то моей дочурки двухлетней. Крым не наш, Крым это Украина. Крым это Украина, да. Интересно. Вата говорит херню и сама жена не ржет. Ну, понятно, вы же это понимаете, и я это понимаю. И все здравомыслящие люди понимают. Кстати, Марк любит шоколад. Ну, Нина Сазона, наверное, хорошо знает Марка. Я не знаю, любит он шоколад или нет. Но там, его хинкали, делают, там нормально у него все, да? Просто меня напугали, говорят, что там. времени успевает. А, подсказывают, что не мог снять деньги по времени. Маша Гавриленко, Кости, передайте пламенный революционный привет Эдику да. от меня. Да. Эдику привет от Маша Гавриленко. Скоро Мальцев свалит и кинет да. всех. А вам жить. Ну и что думаете, Мальцев свалит и революции не будет, что ли? или вы думаете что мальцев тянет за собой веревку на которой тянется революция угу. ну что такое ну. есть что еще тебе сказать ну мне кажется, сегодня у нас так было все. На сегодня, наверное, да. на самом деле мы рассказали о том, что со Славой все хорошо, что все по плану, все в порядке, все запланировано. Просто э, это получилось спонтанно, планировалось все гораздо позже. Но я говорил, что по девятьсот году в революции несколько позже все это было. Тут... Костя, дай слово человеку справа. А, да, да, наберу. Да. Спасибо. <сёк> Спасибо. <сёк> все нормально. Кости говорит все те вещи, которые у каждого, мне кажется, в голове и сердце, у любого нормального, здравомыслящего человека. Поэтому полностью поддерживаю. Вот что мы должны. Мы сегодня акцент поставили на том, что у нас все хорошо, у нас все по плану. Что Вячеслав, успешно, я так считаю. Я так лично считаю, сбежал. Наказание очередного и как только мы, грубо говоря, поехали, появилась новость о том, что Навальному там собираются заменить административное наказание уголовное. уголовное то есть, да, то есть условное на реальное. Да, условное Сменить. на реальное. И тут же у нас Марку вынесли решение под домашний арест. Если вы понимаете, что Марк зарегистрирован на территории Реалта, да, его есть где здесь. А, сомневаюсь, что Мальцеву дали бы домашний арест в Саратове. И, скорее всего, бы его посадили рядом с Лешей политиковым. Поэтому вот так, собственно. Ну, на самом деле, кто действительно умный, тот сам все понимает. Поэтому не надо ничего объяснять действительно умным людям. Те люди, которые хотят это понятие вот мы вам объяснили. А те, которые не понимают и не хотят разбираться в этом, ну что. Ну, вот так вот. Получили вы набор букв. Решайте сами, как ими пользоваться. Спасибо. Спасибо. Так, мне надо зайти на канал. Спасибо. До, До свидания. свидания.